Слушайте, вот тут. Все пробилось. Господи, слава тебе. Не знаю, что снялось, не снялось у меня. В общем, короче, застря... вытащили оттуда ребята. Вот эти, которые смывают шарики, которые цепляются за унитаз. Фигня эта для аромата унитаза. Вот она вылетела в трубу и застряла здесь у нас в ревизии. Сейчас это вот не вытащили и все. Нормально, все нормально идет да ну слава тебе господи спасибо вам большое ну сейчас акт наверное надо подписать да это был роман александрович а, нет? нет старший то у вас нет не он был начальник участка роман александрович а, а это у вас просто ребята да просто мастера Бригадир, все, но он же будет подписывать от... Да. Хорошо.